всем привет дорогие друзья давно не делал видео вот решил создать обзор по sui global это у нас типа баунти полная инструкция в telegram канале ссылка на telegram в описании под видео здесь важные моменты я описал но все-таки еще решил снять видео здесь на сайте вам необходимо привязать кошелек MetaMask, привязать аккаунт twitter и Discord. дальше у кого нет аккаунта, то есть кошелька Суи валят, устанавливаем, регистрируем, он понадобится. Адрес кошелька Суи, переходим сюда и в это поле оставляем свой кошелек. Готово. Дальше задание будет здесь Discord, потом твиттер, после их привязки подписываемся в дискорде в самом верху когда перейдете сюда будет зеленая кнопка с галочкой белой верифи нажимайте там большая кнопка, жмем ее проходим капчу ничего сложного нет появится пост первые две строчки переводим по-моему, во второй строке название картинки, которую вам необходимо будет нажать, выбрать. У меня был Alien, пришелец. Чуть ниже под постом будет типа кнопки, раскрывающейся и перечень картинок. Выбираем нужную, все готово. Как проходите капчу, у вас открывается весь чат листаем вниз вот этот вот раздел валит чат повторяем фаусет пробел и адрес кошелька sui нажимаем enter на ну, в генерал чат я написал хай Дальше на этой платформе выполняем простые задания. Подписываемся на медиум, ставим лайк в медиум. Давайте один из них я вам покажу. Flow. Возвращаемся. Сейчас, секунду. Все готово здесь в виде ответа делаем скриншот того, что вы подписались всего экрана загружаем сюда, жмем Climb задание выполнено, дальше то же самое копируем переходим в Medium, ставим лайк, like. делаем скриншот, загружаем сюда кнопка Climb. Потом выполню. С твиттером все проще, здесь сразу идет проверка, по остальным заданиям я еще не смотрел. Видимо подписка нужна. Ладно, основные моменты я вам рассказал, используйте Яндекс переводчик все справляется. Переводят так, что будет все понятно. Здесь ваш уровень. Если будете, кстати, приглашать своих друзей, нажмите сюда. Вот кнопка Invite Friends. Автокопирование. Делитесь с друзьями. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.